Всем привет, привет! Вы на канале Вот ГСН, и сейчас я отвечу на самый тяжелый вопрос для тех, кто играет на Евросервере, допустим, там, ну и у него нет клана. А грядут, ребята, клановые боевые задачи, которые будут э, частью необходимого для того, чтобы проходить ивенты, которые нас ожидают. А значит, данный вопрос стоит ребром для тех, ребят, у кого, как я уже сказал, клана нет. Итак, ребят, давайте предположим ситуацию, что вы перешли на Евросервер, вы уже не в клане состоите, клан себе вы не нашли. Или, допустим, ваша статистика не настолько хороша, чтобы вас взяли в какой-нибудь из кланов, ну и, соответственно, помогли вам пройти ивенты и получить те призы, которые можно получить в этих ивентах. В частности, довольно неплохую машинку. Я не знаю, честно говоря, ребят, насколько это реально, получить эту машину, если вы среднестатистический игрок, а не какой-то там супер запиленный имбовый. Но, ребят, все-таки счастье попытать хотят все, и значит вопрос стоит все-таки... Но крайне серьезно. Итак, ребят, что в такой ситуации делать? А в такой ситуации самым простым решением будет подать заявку на вхождение в мой клан. Вот сейчас на экране вы увидите название клана. И я принимаю туда игроков среди подписчиков моего канала. Поэтому, ребят, если вы хотите стать частью этого клана, если вы хотите играть, если вы хотите попытать удачу на ивентах, ну, соответственно, подавайте заявку. Как подать заявку? Да, очень просто. Если вы подписаны... На мой канал зритель То соответственно просто в комментариях Под любым из моих видео напишите Мне никнейм в игре И отправляйте предложение Точнее просьбу принять вас в клан Соответственно вашу заявочку я рассмотрю Как можно быстрее и дам вам ответ Теперь вопрос для тех Кто не является подписанным зрителем моего канала Решение еще проще Вот там внизу в правом нижнем углу Желтый шильдик, наводите на него мышку В один клик становитесь постоянным зрителем моего канала И соответственно по той же схеме отправляйте мне в сообщении к любому видео, в комментарии, свой никнейм в игре. Главное, чтобы вы были на Евросервере. Ну и, соответственно, в самой игре отправляете мне просьбу принять вас в клан. Вот и все, ребят. Вопросы все решены. Ну и да, напомню, ребят, количество мест в клане ограничено клан заинтересован в активных игроках и что касается статистики стата меня не интересует абсолютно мне все равно какого уровня танчики у вас есть и мне абсолютно без разницы какой процент побед у вас или средний урон, поэтому ребят главное активность, я не из тех ребят которые запилены исключительно на статистику и вообще честно говоря считаю что статистика портит удовольствие от игры, вот и моя вся позиция в отношении игры в танки на данный момент ребят у меня все подписывайтесь на канал, отправляйте заявочку в клан и давайте будем проходить ивенты в Вместе. Всех благ вам, всего хорошего, мира и спокойствия.